Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас вновь на цикле видеороликов, посвященных обзору онлайн-чемпионата VVOK Back in History, который проходил 10 лет назад, к чему и приурочен данный обзор, на портале vvok.net, ныне simrace.su, портале, посвященному симрейсингу и автоспорту. Как обычно, в самом начале напоминаю вам о том, что если по какой-то причине вдруг так вышло, что этот ролик первый, который вы смотрите в данном цикле, но вам интересно, рекомендую сначала ознакомиться с первым видео, вводное видео, так называемый пролог, в котором изложены все начальные, так сказать, данные чемпионата, ну и попутно можно посмотреть предыдущие выпуски, которых уже, в общем-то, накопилось немало ну и как вы могли понять по моему внешнему виду или вот этой вот вставочке в начале-после приветствия, сегодня у нас речь пойдет о Гран-при Франции 2002 года в маникуре. В чемпионате у нас после Хокенхайма борьба продолжается лидирует у нас вновь Алексей Апарина с 62, если не память не изменяет очками. Всего в трех очках позади него Богдан Холошевский, и в 6 очках уже дальше от Холошевского Юрий Воронов. А кто, может быть, сегодня кто-нибудь из них нас порадует блестящим результатом и своих, может быть, болельщиков, если таковые имеются, или кто-то новый нас удивит. Узнаем, как всегда. Естественно, по традиции, после того, как немного поговорим о трассе. Трасса близ французского города Невер в своем первоначальном виде была открыта в 1961 году и носила имя гонщика Формулы-1 Жанна-Мари Бера, а свой более привычный вид она приобрела в 1989 -м. После чего каждый год принимал у себя Гран-при Франции F1 с 1991 по 2008 года включительно. Конфигурация Мондикура довольно скоростная. Прямые участки сочетаются в основном с быстрыми поворотами и шиканами, а мест для обгона здесь мало. С точки зрения интереса борьбы на трассе это частично компенсируется коротким питлейном, открывающим чуть больше простора для тактики, а также хитрым асфальтом, который в отличие от большинства других автодромов теряет сцепные свойства по мере увеличения, а не уменьшения температуры. Настройки болида предусматривают прижимную силу выше средней и грамотно подобранный баланс на скоростных участках. Нагрузки на мотор и тормоза не самые высокие, но недооценивать их все же не стоит. Последней квалификации по классическому формату лучшее время показал Юрий Воронов на Заубере, но из-за пропуска Антоном Плешковым гонки пересел за руль Феррари. Вернувшийся в Скудрию Холошевский составит ему компанию по первому ряду, а второй ряд целиком за традиционными пилотами Макларена, а парень впереди Ермакова. Александр Алешин на Джордане стал последним, кто вообще показал время в квалификации и стартует пятым. А за ним расположились те, кто показать времени по разным причинам не смог. Александр Никишин на Заубере, Евгений Баринов вновь на Ягуаре и Александр Колобенков на Бархонде. Исполняя штраф за нарушение на предыдущем этапе, начнет гонку из боксов Дмитрий Загоруйко, вернувшийся за руль Уильямса. Старт Калашевский сразу опережает напарника, а парень пока третий. На выходе из стартового поворота Ермакова закручивает. Ошибся ли он сам или виноват кто-то из соперников, узнаем чуть позже. Баринов смог пройти Никишина. Других разменов позициями в хвосте Пелетона пока нет. На торможении перед шпилькой Аделайда не справляется с машиной Колобенков и лишь чудом никого не выносит с трассы. Уже подтянувшийся к пелетону Ермаков успевает его пройти. Загоруйка успешно принимает старт и бросается в погоню за остальными. Тем временем Никишин обогнал Баринова обратно, а Алешин, видимо, допустил какую-то ошибку и пропустил их обоих. Холошевский начинает потихоньку отрываться, а вот Воронов пока не может стряхнуть опарина с хвоста. Проблемы Алешина продолжаются, и Ермаков опережает его в шпильке лицей. Почти сразу Алексей отыгрывает еще одно место, когда Никишин ошибается в повороте Эштарил. Более того, в конце второго круга в повороте Шату-До Баринов тоже теряет свой Ягуар на торможении, и вот уже Ермаков отыграл все, что потерял на старте. Однако, похоже, Алексей счел себя виновным в вылете Евгения, что из-за лагов в принципе может быть и правдой, а потому пропускает его обратно на стартовой прямой. Позади к ним стремительно приближается загоруйка, который пробился уже на шестое место. Это, видимо, повтор старта. Да, это Евгений Баринов. А, атакует, да, проходит Алеша, проходит Никишина, потому что Тишин затормозил. А да, здесь как раз Ермаков и вот, скорее всего, толчок от Ермакова был. Точнее, наоборот, в Ермакова, от Баринова. Так, это пилоты прошли в Штарилл глазами Колобенкова, которого как раз сейчас должно по идее развернуть. А, вот Аделайда и сам или В лидирующей парень пока без изменений, а вот опарин вдруг начал ощутимо от нее отставать. не неудержим, и теперь уже Ермаков остается позади. Алешин откатился на последнее место, и лидеры уже догоняют его на круг. Своевременно убраться с их пути у Александра не получается. За кадром загоруйка допускает какую-то ошибку и пока что пропускает Ермакова обратно. Вряд ли это надолго. Чуть позже Алешин смог догнать и пройти Колобенкова, но контратака пилота Бархонды не заставила себя ждать. Пропускать выбитого соперника как того требует правила, Колобенков не стал. Что до Алешина, то с новыми повреждениями его Джордан стал передвигаться по трассе еще медленнее. А парень проигрывает все больше, а на выходе из Шато-До его вдруг и вовсе разворачивает. У него за спиной оказывается круговой Алешин, и в лицее происходит странная ситуация. Непонятно, вновь ли это лаги и был контакт с Александром, или Алексей задел стену полностью по своей вине. Как бы там ни было, лидер Макларена потерял много времени, а идущий на четвертом месте Баринов уже не так далеко позади. Как и ожидалось, Загоруйка снова впереди Ермакова, на этот раз с чуть большим отрывом. Воронов взвинтил темп и начал подъезжать к Холошевскому. Похоже, беречь резину на раскаленном асфальте у него получается лучше. Вероятно, Баринов побывал на первом в этой гонке пидстопе, ибо сейчас он едет позади загорулька. Установленный организаторами антикат в шпильке лицей пока не доставляет пилотам столько неприятностей, как аналогичные конструкции на прошлом этапе. Тем не менее, сейчас его задевает Никишин, и это стоит ему контакта со стеной слева. Парой кругов спустя здесь же разбивает машину колобенков, но с некоторым трудом все же выбирается из гравия и отправляется на ремонт. Алёшин успевает его опередить. Ермаков непреднамеренно мешает Холошевскому, прежде чем пропустить его на круг, что помогает Воронову окончательно догнать напарника. Волна питстопов продолжается, с трудом вписываясь в хитрый заезд на питлайн, к своим виртуальным механикам отправляется Загоруйка. Разумеется, на четвертое место, пока возвращается Баринов. Опасно. Есть столкновение. У Хорошевского нет переднего антикрыла. Лидерство потеряно. Все. Воронов сейчас будет впереди... Ну, посмотрите, сопротивляется. Или что? Или он даже, знаете, бывает, вот если вот такой такую камеру смотрите, когда едешь, не видно, и вот, да-да-да, он, он, наверное, даже не понял, что у него крыла нет. Вот он сейчас, ух, едва сейчас они опять не столкнулись. Но лидер воронов. Традиционно используемая халашевским тактика с одним пидстопом после этого инцидента пошла прахом, как, скорее всего, и шансы на его победу в гонке. Однако никакой гарантии победы тоже не было. Воронов в целом едет чуть быстрее и лучше бережет шины. С Богдан выезжает даже позади опарина. Алексей, впрочем, слишком широко выйдя из Аделаиды, уступает позицию обратно. Уже в самом конце поворота Эштарил Никишин не удерживает машину на траектории, его выбрасывает в гравий слева и в стену. Но опять, каким-то чудом, оба антикрыла удерживаются на своих местах. Колобенков на протяжении нескольких поворотов подряд не пропускал на круг Баринова и лишь в шикане Нюрбургринг уступает дорогу. При этом либо очередной возможный лаг, либо собственная ошибка отправляет его в разворот. Пару кругов назад опарин а второй раз прошел на круг Алёшина, но после этого он совершенно не в состоянии от него оторваться. Его уже было начал догонять баринов, но в шикане Имала Евгения разворачивает, и его ягуар лишается переднего антикрыла. Он разумно пропускает соперников, прежде чем вернуться на трассу, включая Загоруйка в борьбе за позицию. А на вынужденном пидстопе Баринова пройдет еще и Ермаков. Дмитрий Загоруйка тоже разбивает болеть из-за ошибки в другой скоростной шикане в Нюрбург Ринге. По пути в боксы он слегка мешает паре лидеров, причем мы видим, что Холошевский догнал Воронова обратно, а значит Юрий был в боксах. А парень тоже едет на пидстоп и тоже с трудом вписывается в поворот на въезде. Загоруйка вновь вылетел, на этот раз в Имали, но до стены не долетел и по сути потерял только время. Рубрика очевидная невероятная, минула середина дистанции, а в гонке до сих пор еще никто не сошел. Алешин готовится пропустить на круг Ермакова, но им обоим также вот-вот предстоит пропускать лидирующую двойку горцующих жеребцов. Александр в итоге предпочитает прогуляться по Гравию, а Алексей пропускает более аккуратно. Пилот Джордана вернулся на трассу прямо перед носом у Холошевского, и их недавний инцидент на выходе из Эштарила почти в точности повторяется, хотя на этот раз все-таки обходится без оторванных антикрыльев. А затем с Алёшином происходит нечто странное. Да, видимо, Алешин его в упор не видит. Но такое бывает просто из-за лага. Один пилот не видит другого. Просто его... Ох! Ничего себе! Вот это авария у Алешина! Переднего крыла нет. А как заднее это осталось целое. Давненько ничего. мы такого не видели. У нас болиды так не летали, по-моему, с Хереса 97. Давайте посмотрим Повтор. Итак, вот этот момент выхода за Далайда и что здесь? И в стену! Ух ты! Вот если бы он остался за оградой, гонка бы для него была окончена. Опарин повторяет недавний вылет в гравий Алёшина, но при выезде на асфальт его еще и разворачивают. Но вновь никаких последствий, кроме потери времени. А вот разбивший тут же, спустя пару кругов, машину Баринов, все же решает покинуть гонку. И снова Холошевскому приходится проходить Алешина на круг в Ишторине. В кои-то веки все проходит гладко. Однако затем у Богдана вновь начинает сдавать резина, и отрыв Воронова начинает расти. Загоруйка проигрывал опарину два круга, но смог опередить его на трассе и сейчас даже немного отрывается от Алексея. После очередной своей ошибки Колобенков следует в боксы за новым антикрылом. А в Шатудо вылетел также Никишин, но у него машина более или менее в порядке, и Александр продолжает заезд. Воронов выезжает с очередного пидстопа, а значит Холошевский пока что возвращается в лидеры но вероятность того, что Богдану удастся доехать до финиша без второй остановки, крайне мала. Да и без этого отрыв от напарника невелик. Загоруйка догнал Ермакова, но заезжает на очередной пидстоп, и борьба за четвертую позицию пока откладывается. Воронов на свежей резине быстро догнал Холошевского и сразу бросается в атаку в шату до но допускает контакт и разворачивает Богдану. Однако Юрий дождался напарника и пропустил его обратно. Округом а спустя Хлашевский уже сам ошибается в шикане перед лицеем. Воронов возвращается в лидеры уже окончательно. А Богдану больше нечего терять, и он решает, что остаток гонки все-таки лучше провести на свежих шинах. Ермаков лишился переднего антикрыла, и теперь Загоруйка явно его опередит. Если не прямо на трассе, то уж точно за счет пидстопа Алексея. Воронов вылетает в Эштариле, но мастерски контролирует свою Феррари, не долетает до стены и относительно быстро возвращается. Его позиция в гонке вне угрозы. Опарин ошибается и вылетает в Шатодо, Пока он выбирается обратно, его проходит Загоруйка, который за это время умудрился отыграть целый круг, и теперь уже меньше круга его отделяет от третьего места. Эта задача перестает казаться невыполнимой, когда пару минут спустя опарина разворачивает и бросает в стену в имоле. Вместо того, чтобы броситься в боксы, Алексей сначала неторопливо сносит себе и переднее крыло, а затем попросту не едет на питстоп. Не вполне понятно, на что Алексей рассчитывает, но на столь разбитом боледе он, конечно, снова вылетает. И снова Загоруйка выходит вперед. На подходе к Имали Ермаков тоже успевает пройти напарника. Никишин выезжает из боксов после установки на место потерянного переднего крыла. Тем не менее, похоже, и у него есть шансы опередить опарина. А впереди пилота Заубера едет Алешин без переднего крыла. Александр, конечно, пропускает своего тезку, но после этого все-таки сходит с дистанции. А Никишин чуть позже действительно проходит опарина, который уже передвигается преимущественно по траве. Колобенков также пытается добраться до финиша на поврежденной машине и едва не сталкивается с лидирующим Вороновым на последнем круге перед поворотом 180 градусов. избежав незадачливого кругового юрий воронов пересекает финишную черту и становится победителем гран-при франции 2002 в фонд бкон history все остальные, кто находился в тот момент на трассе, также успешно добираются до конца дистанции. Воронов празднует победу, а его соперникам есть над чем подумать. Эта победа становится для Воронова третьей в чемпионате. Кроме того, «Феррари» наконец становится первой в сезоне командой, которой удается закончить гонку победным дублем. Загоруйка в третий раз вообще и второй подряд на подиуме. Далее Ермаков, Никишин и Опарин. Александр Колобенков увидел клетчатый флаг, но отстал так сильно, что не попал в классификацию и даже не смог опередить в протоколе сошедшего Алешина. Помимо пилота Джордана, гонку также не смог закончить Евгений Баринов. Возможно, ложкой меда в бочке дегтя поражения для Холошевского станет тот факт, что в личном зачете он возвращается на первое место, опередив Опарина на 2 очка, а до тех же 2 очков от Опарина сократил отрыв воронов. Никишин, благодаря финишу в пятерке лучших, смог вернуться и в топ-5 личного зачета, опередив Именина, а Загоруйка подобрался вплотную к Плешкову. За счет относительно слабого выступления Макларена и собственного дубля, Скудереи из Маранелло удалось немного приблизиться к соперникам в Кубке Конструкторов, но отрыв все еще составляет почти 30 очков, а Заубер все больше отрывается от Кигуара и Бархонды. Ну а следующий анонс Удивит, возможно, тех, кто не знаком с календарем чемпионата, который, опять же, был в вводном видео, о котором я говорил в начале. Дело в том, что следующей гонкой у нас идет гран-при Австралии, да-да, Мельбурн, Альберт Парк, который традиционно, в общем-то, обычно открывает в реальной Формуле-1 чемпионат, ну или как это было в двух исключениях, все равно расположен в начале календаря, у нас он уже, в общем-то, во второй половине а, так вот вышло. Нестандартно. А, пилоты у нас продолжат а, выяснять отношения между собой, бороться за новые победы. Ну и забегая вперед, у нас будет там парочка любопытных дебютантов на той гонке, но пока обойдемся без деталей, а увидим мы с вами это в следующем ролике. А, по традиции вновь, как обычно, в конце напоминаю, что всякая полезная информация и ссылки находятся внизу в описании под этим видео на ютубе. Вот, в общем-то, и все. Увидимся с вами в следующий раз. С вами был Богдан Халашевский. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока!